Маните, притягивайте взоры и пусть торжествует красота. Подарок из магазина «Изумруд» лишь подчеркнет ее и расскажет о чувствах без слов. Город Ейск, улица Энгельса, 47, торговый центр «Отдых». Магазин «Изумруд». Мебельный салон «Елена», улица Энгельса, 56, телефон 2-23-60. Действует гибкая система скидок. В магазине «Винайс» -Nice новая эксклюзивная и яркая коллекция испанской одежды для детей и подростков от 3 до 18 лет. Вас ждут теплые джемпера и брюки осенних расцветок, креативные модели пуховиков и курток. Скидки до 70% на весенне-летнюю коллекцию. Торговый центр link ежедневно с 10 до 20 часов. Винайс. -nice. Дети в моде. Лучший подарок детям игровые приставки Дэнди Симба Сега Соня. Ждем вас. Центральный рынок и реатло для мясного павильона. Место номер 316. Покупают у населения предметы старины, старинные статуэтки из фарфора бронзы, других материалов, ордена, награды, старинную мебель, иконы, картины, самовары, столовое серебро, ювелирные изделия. Оплата за наличный расчет, оценка, экспертиза, конфиденциальность сделки. Антикварный магазин Реликвия. Улица Энгельса 37. Телефон 2144. Современные диваны на металлокаркасе в мебельном салоне Белый Слон. Новейшие технологии, качественные материалы, доступные цены. Отдыхайте в удовольствии. Мебельный салон Белый Слон. Меховая выставка, шубный фестиваль. Норка от 39 900 рублей, мутон от 8 900 рублей. Большой выбор мутона, внутри головных уборов дубленок, широкий размерный ряд, богатая цветовая гамма. Есть к 1 декабря. Городской дворец культуры с 10 до 17 часов. В эфире новости телерадиокомпании ⁇ Ейск ТВ ⁇ в студии вечернего ейска Светлана Славкина и я и мои коллеги в ближайшие минуты о том, что нового в местной жизни. «Ейск – курорт для неплатежеспособного и слабо обеспеченного населения». Такой вывод сделали в некоммерческом партнерстве «Ейские курорты». Его члены собрались обсудить, как в дальнейшем необходимо продвигать нашу территорию. Самый крупный в крае кардиодесант высадился в станице Есенская. В нем приняло участие более 70 врачей из краевых клиник и почти 5000 жителей района. Кто первым привез в Ейск швейную машинку, с чего начинал свое производство автоконцерн «Опель» и сколько весил утюг в 19 веке, рассказывает новая выставка городского краеведческого музея. Два года назад в Ейске появилось некоммерческое партнерство «Ейские курорты», основной задачей которого стало продвижение на курортно-туристическом рынке нашей территории как достойного места для отдыха. В состав партнерства вошли самые видные и прогрессивные ейские предприниматели. Сегодня они были приглашены на отчетно-выборное собрание, чтобы вместе проанализировать проделанную в 2013 году работу партнерства и определиться, на какие общие цели они готовы потратить свои собственные деньги. Одной из основных заслуг некоммерческого партнерства «Ейские курорты», безусловно, являются итоги социологического опроса, который организация проводит уже второй сезон, начиная с мая и заканчивая августом. Можно сколько угодно верить в нынешнюю привлекательность нашей территории и строить заоблачные планы, но истинное положение все-таки больше отражают не отчеты чиновников, а мнения, собранные на городских улицах у прохожих. Главный вывод, который сделали в некоммерческом партнерстве по результатам соцопроса, заключается в том, что Ейский район год от года становится курортом для строительства слабо обеспеченного и неплатежеспособного населения. Поэтому не элитные и дорогие, а именно низкобюджетные виды отдыха будут востребованы в ближайшее время. Однако вместо того, чтобы брать эти полезные данные за основу своей деятельности и планировать работу, исходя из объективной реальности, многие предприниматели упрекают партнерство за проведение таких мероприятий. В итоге имеем то, что имеем. Надо признать, что на данный момент наша санаторно-курортная отрасль, она как слепая в потемках идет по наитию куда-то, нет, нет четкой стратегии, нет понимания целевой аудитории, с кем мы работаем, и нет вообще понимания, что от нас ждут отдыхающие. На отчетно-выборном собрании некоммерческого партнерства «Ейские курорты» было решено вести рекламную кампанию нашей территории в другом русле. Например, свести к минимуму или вовсе отказаться от посещения туристических выставок. Отдача от них минимальная и во время соцопросов не встретили ни одного отдыхающего, узнавшего о нас по результатам таких выставок. Члены партнерства пришли к выводу, что лучше те же средства тратить на размещение информации о плюсах отдыха в Ейском районе на страницах популярных печатных изданий и на телевидении. Одобрили предприниматели и идею создания интернет-портала о ейских курортах. Мероприятие не очень затратное, его партнерство потянет и за счет собственного бюджета, который формируется из членских взносов, зато эффект должен быть весьма заметным. То, что я сделал 10 лет назад, сегодня приносит мне сейчас, в зимний период, когда тишина, то есть порядка немного, там, порядка 50-70 человек ежедневно приходящих на сайт и смотрящих, есть целое, целый ряд э, программ, которые поддерживают эту, скажем так, искусственную посещаемость зимой. И э, весной, э, пиковые моменты, то есть до 3000 человек в сутки приходят на сайт и смотрят, вы представляете, что это такое, да? Один из самых проблемных вопросов, который обсуждается на каждой встрече членов партнерства – организация доставки в ЕСК пассажиров, приезжающих железнодорожным транспортом в Староминскую. Чтобы организовать один рейс в день, 40-местного автобуса потребуется 150 тысяч рублей в месяц. Возможно, партнерство и возьмет на себя когда-нибудь такие расходы, но членов в его составе для этого должно быть хотя бы вдвое больше. Пробовали создать транспортное бюро и привлечь для работы в нем староминских предпринимателей, у кого есть собственный транспорт, чтобы они перевозили людей. Отдыхающим на выбор предлагались микроавтобусы, отечественные авто или комфортабельные иномарки. Но идея долго не просуществовала. Предприниматели Староминского района заинтересованы, чтобы в этом вопросе было как можно больше тумана. Я называю вещи своими именами, потому что в мутной воде проще плавать. Они возят на разбитых «Жигулях» отдыхающих по цене фишенебельного «Мерседеса». И никакое упорядочение им не нужно, потому что чем больше будет порядка, тем им придется больше тратить на эти «Мерседесы» и продавать свои «Жигули». Этот вопрос снова остался нерешенным. По-другим, не менее важно. Важным моментом в партнерстве планируют создать рабочие группы для более детального рассмотрения. А еще члены некоммерческого партнерства «Ейские курорты» готовятся представить в администрацию целый ряд предложений для муниципальной программы по развитию территории на ближайшие пять лет. Благоприятная погода, которая радовала нас в этом году осень, внушает определенный оптимизм ейским аграриям. При определенных условиях в следующем году можно будет рассчитывать на отличный результат. Сходы довольно -таки неплохие. Вот. и сегодня в стадии это то уже процентов 30 находится в стадии двух 3 листов 40 процентов остальные расходы мы говорится, получили погода благоприятствует для того чтобы дальше работать и с этим озимым полем ситуация с мышевидными грузинами в этом году как ни странно очень пока спокойно мышей мало то есть это или к тому что будет очень холодная зима или к тому что может быть мы будем в этом году, как говорится, иметь на следующий год неплохой урожай. Но для этого нужно еще всем нам поработать. В районе проходят отчеты глав поселений нашего муниципалитета. Уже отчитался о своей деятельности за 10 месяцев 2013 года мэр Ейска Валерий Кульков, главы Капанского и Красноармейского сельских поселений. Сегодня отчет перед жителями держит глава Александровского сельского поселения. С докладом о проделанной работе выступила и руководитель администрации Моревского поселения Элеонора Киселева. Отчеты о работе глав традиционно заслушиваются в открытом режиме на сходе граждан при участии главы района, его заместителей, руководителей структурных подразделений районной администрации, депутатов, руководителей федеральных и краевых служб. Администрацию Моревского сельского поселения возглавляет новый руководитель. Не так давно жители избрали на руководящий пост Ильянову Киселеву. Даже за короткий срок ее деятельности удалось многое сделать. Всеми силами в поселении стараются организовать досуг молодежи, рассматривают вопрос возобновления работы офиса Сбербанка. Благоустроенные улицы решен вопрос с уличным освещением. А вот стопроцентно заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов пока не удается. Если в Моревке их заключили более 96,5% населения, то в Мирном всего 57%. Получается, что кто-то, или мы с вами оплачиваем их, или где-то этот мусор оседает в лесополосах, или я не знаю, где дошло до того, что у нас даже в администрацию приносят мусор. Утром приезжаю на работу а... – Мусор, пожалуйста, в мешочке стоит возле урна в администрации. В поселении организован регулярный подвоз питьевой воды в поселке Мирный и Моревка. Но остроты проблемы водоснабжения принятые меры не снижают. На сходе вновь звучал вопрос о поставке в населенные пункты качественной воды. Ленинградской воды не будет. Чтобы вы и не мечтали, никто ее сюда вести не будет. Тот водопровод, который там э, закопан, он уже давным-давно пришел в негодность, это первое. И ленинградский водовод, он не в состоянии обеспечить город с водой. Ученые уже разработали, вот на базе Камышеватки уже есть станции очистки, хорошая очистка, качественная вода, она уже работает. Такую же мы поставим, будем ставить в Должанке, в Капанской и в Ясинской. У вас одна водонапорная башня, за я сейчас речь пока не веду, говорю о Моревке. Значит, мы сейчас задали вопрос, там специалисты занимаются, они просчитают варианты, и мы попытаемся продвинуть этот вопрос, чтобы поставить нормальную очистку, не такая, как у вас была. Из вашей воды можно получать нормальную воду. Принимая отчет главы о проделанной работе, руководитель муниципалитета опирался на отзывы и пожелания яичан, приходивших к нему на прием. Вопросы, поднимавшиеся жителями, в основном касались тем благоустройства, но не только. Одна из жительниц молодежи. Муревке акцентировала внимание руководства района на проблеме при приеме больных из сельской местности в Центральной районной больнице. Тот аллона нету, то не вовремя записался, то не вовремя приехал. Хочется еще выразиться по-другому, но пусть будет так. И, наверное, у вас никогда не будет порядка. Вот как была сельская местность, она никому не нужна. Кроме если вызовут скорую, нас скорой привезли, и то были случаи, что у вас пока пролежит. В приемном покое люди умирали, а врач приходил, а человек уже мертвый. Вот так относятся к больным в сельской местности. Глава района и его заместитель по социальным вопросам в таких случаях рекомендовали без промедления звонить на горячую линию, телефоны которой имеются на стендах каждого медицинского учреждения. И отошли сразу, вас не приняли. Я к примеру говорю, отойдите, наберите телефон там же и скажите, я там, ну, Тимофеев, меня не принимают. Примите меры, помогите мне. вот И все, это все будет записано. И вам же потом, ваш номер высвечивается, вам перезвонят. Правильно я говорю или нет? Не надо стесняться, не надо там никого уговаривать, не надо там нервы мотать. К сожалению... Есть еще такое. Есть. Имеет место быть и ситуация со скудностью местного бюджета, которая в итоге не дает возможность поселению реализовывать все свои инициативы и в полной мере удовлетворять потребности. Один из способов решения вопроса – в поиске добросовестных арендаторов земли из числа местных жителей. Вокруг вас земля есть, они у вас не зарегистрированы, вы понимаете, то есть налоги все уходят. Поэтому вот мы примем все меры, для того, чтобы в ближайшее время появился у вас такой предприниматель, который будет работать здесь, который будет заходить к вам в администрацию, помогать и налоги будут платить здесь. Это НДФЛ будет здесь, там и... Рабочие места определенные будут, потому что землю обрабатывать нужно. Это порядка двух тысяч гектаров земли, вокруг которой находится. Но это вопрос времени, которое также потребуется и на решение других задач, намеченных на совместной встрече властей власти и жителей. Елена Авденкова, Вечерний Ейск. Сейчас в нашем выпуске небольшая реклама. Встретимся после нее. Не переключайтесь.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 Шуховая выставка, шубный фестиваль, Норка от 39 900 рублей, Мутон от 8 рублей, большой выбор Мутона, внутри, головных уборов, дубленок, широкий размерный ряд, богатая цветовая гамма, Ейск 1 декабря, Городской дворец культуры с 10 до 17 часов. Профилактические проекты в области здравоохранения в последнее время получили большое развитие в стране. Они направлены на увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья трудоспособного населения. Основную ставку делают на раннюю диагностику. Например, на Кубани уже третий год проходит большая акция под названием «5 миллионов здоровых сердец». В ее рамках регулярно организуются так называемые кардиодесанты. Состоявшийся в станице Есенской был первым такого масштаба. Планировалось провести обследование 5000 етенов. Чиан Уникальность и главный плюс кардиодесанта в том, что они позволяют жителям даже самых отдаленных хуторов и районов на месте проходить качественное обследование сердечно-сосудистой системы. Записаться к специалистам заранее и ехать к ним не нужно. Они сами приезжают к пациентам. В этот раз врачи посетили станицу Есенскую. На один день она превратилась в современнейший диагностический центр. Прием жителей вели более 300 медицинских работников Ейского района и 70 врачей краевых клиник – кардиологи, неврологи, хирурги, эндокринологи и другие специалисты. Специалистами краевого мобильного центра здоровья и центра здоровья есть как центральной районной больницы было принято 200 пациентов, работал передвижной фурографический комплекс, в котором Прошли обследование 119 человек. Всего было обследовано более 4800 человек, в том числе 82 ребенка. Немало пришло и пожилых граждан, но в основном трудоспособное население. Почти у половины обратившихся выявлены отклонения в состоянии здоровья, повышенное давление, уровень глюкозы и холестерина. Более 60 человек для дальнейшего обследования и лечения направлены в краевую клиническую больницу, и еще семерых госпитализировали в экстренном порядке с гипертоническим кризом, острым коронарным синдромом и другими диагнозами. Все пациенты в тот же день получили оперативную помощь в Ейском региональном сосудистом центре, отчитался перед районом главой и активом главной врачей СКЦРБ Сергей Сланский. Медицинские работники вели прием до последнего посетителя. Многие пациенты благодарили медицинский персонал за компетентность и внимание. Специалистами Министерства здравоохранения Краснодарского края было отмечено, что Ейский район признан лучшим в кардиодесантах, проведенных в 33 других муниципальных образованиях Краснодарского края. Арина Трафимова кирилл Березин. Вечерний Ейс. Рекламные смс-рассылки без согласия получателя могут оказаться вне закона. Совет Федерации намерен представить законопроект, направленный на борьбу со спамом. Документ предлагает предоставить абоненту право обратиться к оператору с требованием прекратить рассылки от конкретного отправителя. А для подписки на такие рассылки необходимо будет заключить с операторами связи договор, в котором будет указано время доставки сообщений и другие параметры. В Увейском историко-краеведческом музее открылась новая выставка. На сей раз в качестве экспонатов швейные машины. Представлены редкие образцы 19 века, принадлежавшие первым жителям нашего города. Из рассказа экскурсовода можно узнать немало интересных фактов. Технические новинки позапрошлого века стройными рядами расположились на выставочных стендах одного из музейных залов. Собирали экспозицию долго и кропотливо. Помогали нам жители города Ейска, которые представили прежде всего коллекцию детских швейных машин. Но есть и одна очень интересная машина из частного собрания. Машина, изготовленная в нашем столичном городе в Краснодаре. А, пожалуй, из наших фондовских машинок музейных это машины из швейного магазина Деримова. Первый специализированный магазин, где можно было в Ейске купить швейную машину, открыл именно купец Деримов. Несколько экземпляров машинок, заказанных Владимиром Лукичем в Европе и сегодня красуются надписями о своей исключительности. На некоторых даже сохранилась инкрустация. Стать обладательницей такого образца было для дам 19 века вершиной мечтаний. В те времена, когда были сделаны эти раритеты, швейная машина была настоящей редкостью редкостью. Стоил агрегат больших денег. Ручная – от 25 до 60 рублей, а ножная – и того дороже. Простому гражданину для ценной покупки копить приходилось не один год. Спасением стал кредит, предложенный владельцами фирмы «Зингер». Именно идея продавать машинки в рассрочку сделала их товар всенародно признанным и самым распространенным. Те, кто шить не умел, за модными обновками спешили к портному. Одна из первых машин, ателье открытого в Ейске в 19 веке купцом «Бабенко», была выпущена фирмой «Опель». Известный, автоконцерн начинал в те давние времена с производства швейных машин и лишь много лет спустя перешел на создание самодвижущихся колясок, то есть первых автомобилей. Интересна и та часть экспозиции, где представлены образцы швейных машин советской поры – от детских и игрушечных до обычных серийных. Батольский государственный механический завод и эмблемочка швеймашина. Для представителей любого возраста новая выставка интересна. Она изобилует любопытными фактами. Утюги в это время были очень тяжелые. Я на такой выставке в первый раз, и мне очень понравилось, очень интересно. Ну вот, что Опель выпускала. Не... Вот как раз на пополнение копилки знаний о развитии технического прогресса и бытии первых жителей Ейска нацелена новая выставка. Одной из составляющих которых является еще и театрализованная программа. Увидеть ее можно, посетив экспозицию. Работать она будет в течение всех зимних месяцев. Елена Авденкова, Вечерний Ейск. Сегодняшнего дня в Ейском районе стартует ежегодный конкурс «Новогодняя фантазия». В нем принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, а также воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования. Мероприятие пройдет в несколько этапов и завершится традиционной ярмаркой продажей в городском дворце культуры. Банк «Центр Инвест» совместно с налоговой службой предоставляет своим клиентам, физическим лицам, возможность дистанционной оплаты налогов, штрафов и пений на сайте налоговой службы через интернет-банк «Центр Инвеста». Такая оплата осуществляется без комиссий. Помимо оплаты налогов, клиенты «Центр Инвеста» благодаря системе Интернет-Банка могут следить за состоянием своего счета, переводить деньги между карточными счетами, самостоятельно выпускать виртуальные карты для безопасных расчетов в интернете, планировать выполнение платежей и переводов, пополнять счет мобильного телефона, а также оплачивать коммунальные и любые другие услуги. Банк «Центр Инвест» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Банковские услуги». В Ейске «Центр Инвест» расположен в центре города на углу улиц Мира и Энгельса рядом с отелем «Бристоль». Телефон 2 на этом информация выпуска исчерпана. В понедельник вечерний Ейск в эфире, как обычно, в 18.30. Ну а нашу программу можно посмотреть и в интернете, на сайте, адрес которого вы видите на экране. Всего доброго и приятных выходных!